Друзья, всем привет и сегодня у нас NonFarm, самая главная новость месяца, день зарплаты трейдера. Сегодня NonFarm будет максимально интересным, потому что в мире творится полная жопа. Смотрите, посмотрите на этот прогноз, посмотрите на показатели предыдущие, то есть будет очень весело. Но я все равно буду заходить на NonFarm по моему способу. Этот способ, ребят, я по нему захожу абсолютно всегда на NonFarm. Способ находится по ссылочке в описании, там есть плейлист со всеми моими заходами на NonFarm. Я даю вам 100% гарантию, что кто-нибудь скажет, что это торговля наугад. стопроцентную гарантию. Но в описании есть плейлист. Все время я захожу таким же способом. Следовательно, если я захожу все время одинаковым способом, то это закономерность, которую я нашел. В чем ее смысл? Мы смотрим импульсы до нон-фарма. Эти импульсы до новости помогут нам определить импульс после новости. Только импульс, не направление, а только один единственный импульс. Всегда торгую нон-фарм я на евро-долларе. Если, к примеру, цена здесь пойдет резко на повышение перед новостью, то я захожу на новость на одну минуту вниз, то есть в противоположное движение. Если же цена здесь рванет вниз перед новостью, то я зайду на одну минуту вверх на выходе новости. Новость выходит в 15.30. Остается буквально 7 минут до выхода новости, но этот фарм, мне такое ощущение, что он будет максимально... Необычным и нестабильным Из-за естественно вируса Итак, на этих ситуациях у меня очень высокий процент проходимости Поэтому я беру 30% процентов от депозита примерно И буду сходить в сделку вот таким способом На одну минуту На выходе новость. Я опять же знаю, что люди скажут, что это невозможно Что так не может быть, что это торговля наугад что это никакой не анализ, я все это прекрасно знаю, я все это проговариваю в каждом видео. Вы можете читать как хотите, я никого не переубеждаю, но пока это работает, я буду этому учить людей и буду сам пользоваться. Единственное, что меня напрягает, это прогноз. То есть такого прогноза я вообще никогда в жизни не видел при заходе на фарм, Поэтому будет очень-очень интересно. Смотрите, пока что присутствуют импульсы вверх, достаточно сильные импульсы, цену тянут на повышение перед новостью. Следовательно, уже можно предположить, что новость отреагирует импульсом вниз. Это касается только нонфарма, а, а не других новостей, только нонфарм. Из 10 таких сделок заходит 9. А, в каком-то одном случае это не срабатывает. И таким способом на, на нонфарм я уже захожу несколько лет. Смотрите, присутствуют сильные импульсы вверх, 100% я здесь буду заходить на понижение при выходе новости. Буквально за 10 секунд до выхода новости я заключу сделку на понижение. Я использую такой большой процент от депозита, потому что я максимально уверен в этой сделке. У сделок по фарму проходимость у меня выше всего. Выше, чем у каких-либо других ситуаций. Итак, ребятки, дожидаемся. Остается буквально совсем немного времени. Одна минута. Ждем. Сейчас у нас выйдет новость. Новость это выходит каждую первую пятницу месяца. Каждый месяц в каждую первую пятницу. Ну, только если это не первые числа. Итак, ребята, 50 секунд. Буду я заключать сделку на понижение на одну минуту. По моей закономерности, которую я уже вам объяснил. Итак, остается 20 секунд. Видим сильные импульсы на повышение. Готовимся заходить. Заходим вниз на понижение на одну минуту. И ждем. Давайте уменьшим сумму сделочки. Смотрим. Очень неуверенный, очень слабенький нон-фарм. Вот, пошел у нас импульс на понижение. Отличненько. Цена просто среагировала вначале не так, как обычно. Происходит у нас сильный импульс. Возможно, мы потом еще зайдем на откат, но посмотрим за движениями цены, какими они будут. Я захожу все время перед импульсом, перед новостью и на откат. Ну, откат по ситуации я смотрю, потому что может его и не случиться. Он может быть не таким или слабеньким. Сделочку у нас заходит в плюс. Получаем мы достаточно большую прибыль с этого нонфарма. Давайте еще раз повторю для тех, кто не понял или не видел. То есть у нас перед нонфармом присутствует сильное движение на повышение. Импульсные движения. И если присутствует импульсное движение в одну сторону, то на нонфарм я захожу на одну минуту в противоположную. Ловлю один-единственный импульс. Фарм также может а, пройти вот так вот вниз одну минуту, потом развернуться и рвануть на повышение. Поэтому я захожу только на одну минуту. Я ловлю именно импульс, а не полноценное движение. Так, а теперь насчет отката. Мы ждем а, не менее 5 минут после выхода новости. И потом заходим в противоположное движение примерно так же на 5 минут, на откат. Давайте подготовимся. Снизим сумму сделки примерно в 10 раз, потому что откат не такой уверенный, как импульс. Проходимость у него не немножко пониже. Здесь у нас, давайте посмотрим уровни. Откат происходит обычно от сильных уровней. В принципе, сильная область у нас здесь присутствует. Но мы ждем а, ровно 5 минут. И потом только решаем, заходить или нет. Так, это, ребят, максимально хорошая ситуация для отработки отката, по моему мнению. Уверенный-уверенный импульс, а в любом случае будет хороший откат. Потому что нонфарм иногда бывает а, слабеньким. Здесь прямо нонфарм очень сильный. Прошло у нас а, 4 минуты, ждем еще одну минуту. Хотя, в принципе, при таком движении уже можно заходить. Давай зайдем на повышение, вверх на 5 минут. Все-таки нужно было ждать 5 минут, по моему правилу. Решил поторопиться, но ничего страшного. В принципе, свеча у нас шикарно закрывается, но мог я зайти здесь получше. Все, вот теперь бы я бы здесь уже заходил, по моему правилу. То есть все у нас шикарно. Зашел там, где нужно. Теперь ждем откатное движение. У движение есть своя проходимость. Она немножко поменьше, чем проходимость этого импульса. Посмотрим, сработает ли откат или нет Повторяю, что я все время захожу одним и тем же способом на нонфарм А мой плейлист с моим заходом на нон нонфармы есть в описании Происходит у нас импульсное движение на повышение, а прошло половина времени Дожидаемся результата сделочки Словили с вами шикарный откат Итак, ребята, остается 10 секунд Сделочка у нас заходит в плюс У Гриши, я смотрю, там тоже плюсик Получаем с вами уверенное движение на повышение И эта стратегия себя опять же отлично отработала и для тех, кто думает, все еще думает, что это торговля наугад, то вот вам. Спускайтесь по ссылочке в описании и смотрите полный плейлист. Тем более, как это можно считать рандомным, когда я изначально сказал, что будет. Так что, ребятки, анализ – это искусство. Ну, друзья, я думаю, вы меня поняли. Вот такое вот видео получилось, вот такой вот шикарный нонфарм. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, точно подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья.